Эй, Джонни, ты сегодня выходишь? Верно. А что вопросы? Махнем за свободу. Папа! <связи> <связи> <связи> С возвращением. Парни, есть одна тема. Мне нужна твоя крыша. А мне что с этого? Бабки у тебя? Где они? Наш старый схрон? Мы перерыли везде, а мы не подумали. Сваливает. Всем стоять! Вы кто такие? Не хватает сотни косарей. Говори мне, где деньги? Игра закончились, детка. ЗВОНОК Алло. Папа, на помощь зековой, тут какие-то бандиты. Это папа, клянусь перед господом. Пальцем тронешь моих дочерей, умрешь, даю гарантию. Я их вытащу. Сердце валю. Как мирной жизни я не приду. Не Ты Команду!